Он лежал, да? на стол падал свет, кот лежал под лампочкой, ему там тепло было, mm -hmm. я писала что-нибудь, а он так лежал, смотрел на меня. Мама пришла сюда. Mm -hmm. а Фредо, Фреда, Фреда. смотри сюда, смотри, смотри. Ну? А где полпот? Где ты оставил друга своего, Фредди? Где друга своего оставил? Где? Где полпот? Где кот полпот? Мать, ты бьешь одну. Где да? Чарли? Две... две нитки у тебя? ты да. две нитки тебе Спусти. Ты пришел, как в тени. Ты Это Это дерево. Это дерево. Это Это <сосатый> Кто там кого бьет? Там да никто, они не подсказываются друг к другу. Сейчас Чай находится. Чай находится. Где он? А Что его должны каждый раз за забора вытаскивать, когда он попадает за забор. Я не воду. Уже не на вытаскиваюсь. Найка <у elder> скажет тогда <Yin> все. Поднимайте! Хе-да? Ч ⁇ Хе-да, хе-да, да Ты Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Поднимай быстрее! Быстрее поднимай! Поднимай еще! Поднимайте, поднимайте, ну чё, не видно за кустами его? Опускай, все, поднимай! Поднимай! Пошел. ты сделаешь. Ры. Вторая цеха, я все замочилась. Что кот обижают, да? Чарли, обижают тебя, Кисулю любезную. Да он не испугался. Да. Хватит. Мы сняли, интересно. Не вообще. Фредди, Фредди, Фредди, Фредди. Мы уже да? Попало, да? Вот да. А, попало, да попало. Попало. Взять их, Чарли. А? прижал. а ты куда идешь? Куда ты идешь? А куда ты идешь, да? Пожалуйста, Ой, вот Ой, ты как хороший. Ой, ты хороший. Ну что что-то ты хороший. Вот, Идите ко мне. ко мне. Надя, Надя, Надя, Надя. Идите вон. А ты, Верочка, иди ко мне. Надя, Надя. Вера, иди сюда, Вера. Сейчас уйдите, уйдите, уйдите, уйдите, уйдите, уйдите, уйдите, уйдите, уйдите, моя мать! Вот а? Сейчас потом двадцать начнутся. Это вы, Жавадим. <с Có> Видел, Сеня, что они делают, да? Да. А вот теперь сейчас я ее поставлю. Как они сошут, а? После этого будет сама пить. Видите, что делает? Да. Представляете, ну, вот они надо науки да? обязательно взять, Сени. Потом... Сень, а потом... Сеня, подари по чтобы я тебя возможно. тоже сняла. Не, только вот с этого. Ну, с козлетами. Ой, как интересно. Лапы да, подгибают. Это да, будет да, Ну да. сними меня тоже с козлятками. О, ну уже козляты, видите меня вымазали как? Вам, пожалуйста, эти козляты. Вот, я, знаете, не переодеваюсь после... Я Нет, хочу переодеваться после... Я переодеваться после... Я переодеваться после... Я хочу переодеваться после... Я хочу переодеваться после... Я Я Я сейчас этим на еще. Да, обливайся. ой, лопнуты эти пузыри, <смех> лопнут. Это лопнут пузыри, сейчас она будет выживать-то. Видите, как она выживает белую? Сейчас двадцать только оттолкнет, не толкнет. Верочка, я иди сюда. Вот, она начинает, иди сюда. Верочка, я уйдала. Все, напилась? Ну иди, моя умница. Иди сюда, Верочка, Вера, иди туда, Вера, ты, ты что Ты будешь лезть или нет? Иди, Вера, иди вон. Иди вон, иди вон, подавили, а? иди вон, а? ну, иди вон, я тебе сказал, иди вон. Вера, иди Верочка, иди вон, я тебе сказал, говоришь, ей нет, я тебе покажу. Нас снимай. Ладно, надо ей теперь, хватит. Ну подожди, ты из-за живота не хватай, ж поела. Ой. Ой. <свят> Надя Люба, идите сюда. Видите, все. <свят> <свят> Надя и Люба. Это Иди. нет, это Люба и Надя, да? Да, Люба и Надя. не очень хочет общения. Надя, Они спать Надя, хотят, Люб, ты их сейчас уложи. Ну сейчас я Хорошо. Иди сюда. Иди сюда. Надя, пары. Люба, Люба. Сюда, идите сюда. Да, да? Ну, вот поэтому они сейчас и спали. Это в одной коробке причем. Идите, идите сюда, сюда, Идите, идите, идите, идите, идите. Я? Вот. Иди сюда. Идите иди. Идите иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, ну колеси Алёсик, да. А да. Сенью я хочу сфотографировать сейчас. Сень, ну, давай я тебя сфотографирую. сфотографирую. На, сфотографируй меня на это самое, на вот. фотоаппарат. Вот. Вот да, и третья. Красавица, что все тебе тут. Баллик? Вот. А баллик, что тебе, да? Сень, что на фотоаппарат сфотографируем, ну, уже да, достаточно да, на камеру. Вот, на. Вот, что там? Урочка здесь стоит. Что вы там делаете? <с <с ну на автоаппарат <свят> сфотографируй, <свят> Семен. ты. Семен, <свят> ну правильно, Опыта теперь попы снять. Уж Сень, ну сними на автоаппарат теперь. Подожди, не снимай еще. Подождите. <свят> они сейчас, пока ты будешь снимать, они им надоест, <свят> они убегут. <свят> Поворачивайтесь-то, ну-ка. <свят> Позируйте. грязные, да, показываете свои. Позируйте, идите сюда. Иди Вера, сюда. Надежда, Вера Надежда Любовь, идите сюда. Ну иди сюда. Иди, моя хорошая, пойдем, Иди моя маленькая, здесь. давай, вот. вот, вот, вот, все, все, попозировали, сей, да. на автоаппарат, сними, давай, сей, снимаешь, так же и заканчиваешь ага. Ой, ты какие хорошенькие, как в дятушке с Сенечкой. Любушка, Искажается, вот ты какой, изображает. вот и Верочка сидит. Какие смирите. хорошенькие, Молодцы, давайте, и Павлик давайте, сидит, да. Грязный, и как засыпает уже у Сенечки. Сень, ага, ты прирожденный животновод уже. Ты представляешь, как тебя животные любят, а? Ага, уже засыпает. Засыпает ой, уже, ой, заснули, ой, да. Сейчас мы хозяйку заснимем. Ой. Вот наша ой, хозяйка. Не надо, не надо, хозяйка. Не надо, не надо. Мама, козляток, да. мама. А, ты крепкая, зачем меня на камеру ты едешь? Да ладно. Вот чище, Ничего, а то они меня выгнали, как... Ой, это хорошие <свят> такие козлятушки. Ну, заснули меня. уже. Ага. Так, теперь чего? Переходи мне, да, Вот где я стою с этим врагом. С избушечек начни, Семен, с бушек вот так вот пошел. Деревню захвати, Сеня. Медленно, Медленно, медленно, медленно. Держать так? Нет, давно надо было отпустить. Да ты еще неправильно делаешь, У тебя шатает там разные стороны, как землетрясение. Я тебе объясняю, что так нельзя панораму Хватит делать. Ворчать. Так неправильно. Панорама трясется, неправильно идет. Ты ведешь от с, против света к свету, это неправильно. Камеры плохо фиксируют этот переход. Причем при таком освещении. Выключай, давай, на стоп нажимай, и дальше там. Я не знаю, я уже объяснял столько раз. Это не должна камеру так держать, понимаешь? Вообще не должна так ее держать. Ты сейчас ее опять неправильно держишь. Ее так держать нельзя, абсолютно. Чего смешного? Ты камеру шатаешь?